Как правильно выбирать продукты? Тема сегодняшнего видео. Если хотите узнать, как правильно выбирать продукты в магазине, оставайтесь со мной. Здравствуйте! Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любовь Васютич. Сейчас в наших магазинах очень большой ассортимент различных продуктов питания. Возникает проблема, как правильно выбрать продукты, чтобы они были полезны для нас. И в этом видео я расскажу, на что нужно в первую очередь обратить внимание при выборе продуктов. Начнем с молока. В магазинах на прилавках выложено много видов молока. И возникает вопрос, какое молоко взять пастеризованное, стерилизованное или топленое. Пастеризованное молоко При приготовлении молоко нагревает до 60-70 градусов по Цельсию в течение 15-30 минут. При этом сохраняются все полезные микроорганизмы, но сдерживается процесс брожения. Срок хранения пастеризованного молока всего 36 часов. Стерилизованное молоко. Стерилизованное молоко подвергается механической обработке под давлением и нагревается до температуры 115-135 градусов по Цельсию. При такой обработке витамины сохраняются, но живые споры и бактерии, в том числе и полезные для организма, погибают. По этой причине стерилизованное молоко намного ценнее и полезнее порошкового молока, но в значительной степени проигрывает по стерилизованному. Топленное молоко. Особенность его производства в тепловой обработке, нагревание до 95-99 градусов Цельсия, которая и обуславливает цвет и вкус продукта. Вкус и запах чистый, без посторонних, не свежему молоку примесей, с хорошо выраженным привкусом пастеризации. Цвет белый, с крымовым оттенком. Дома можно определить, добавлено молоко вода или нет. Капните каплю молока на ноготь большого пальца, понаблюдайте. Если капля сразу растекается, значит в молоке присутствует вода. Если целой каплей, значит молоко не разводилось. Сметана. При выборе сметаны стоит обратить на срок годности и срок хранения продукта. Натуральная сметана в герметичной упаковке может храниться 5-7 суток при температуре от плюс 2 до плюс 6 градусов, а не в герметичной, например, пластиковом стаканчике с крышкой 72 часа. И чем меньше в продуктах натуральных ингредиентов, тем дольше срок годности 2-4 недели и выше температура хранения от плюс 2 до плюс 20 градусов по Цельсию. Сметана должна иметь однородную массу ровного цвета, без кислого запаха, водянистых расслоений и твердых комков. Наличие на поверхности сметаны жидкости говорит о нарушении технологии ее производства. Сыры Сыры, имеющие трещины, покрытые частично плесенью, можно отнести к разряду некондиционных продуктов. Исключение составляет сыры, у которых подобные признаки свидетельствуют о зрелости и доброкачественности. Например, белый с плесенью сыр типа Рокфор. Помидоры на прилавке. Если томаты имеют вкусный сочный аромат, значит они зрелые. Помидоры, сорванные зелеными и не дозревшие, не на корню, почти не пахнут. Если область подоножки нарушена и имеет неестественный цвет, не берите такие томаты. Возможно, они дозревали уже сорванными. В них нет никаких полезных веществ. Придя домой, можно более тщательно осмотреть помидоры обычно чем толще кожура помидора тем больше в нем нитратов разрежьте помидор пополам и если есть белая мякоть и белые прожилки значит в нем много нитратов если помидор ярко красный изнутри и снаружи содержание нитрата в норме огурцы Перед тем, как положить огурец в корзину, слегка надрите на его бока. Мягкие, слегка подвявшие огурцы, давно лежат на прилавке. Огурцы только что взглядки грядки твердые и пругие. По всей поверхности имеют равную окраску. На кончиках не должно быть желтых пятен. А черешок, то место, которым огурец прикрепляется к стеблю, должен быть светлым. Проведите рукой по огурцу. Если шипы на нем мягкие и тонкие, стирающиеся рукой, значит огурец можно покупать. Если шипы грубые, кожура темно-зеленого цвета, возможно, такой огурец выращен с применением известных химикатов. Лук. При выборе репчатого лука уделите внимание тому, чтобы головки не были мягкими не содержали пятна на оболочке. Лук должен быть сухим с цельной золотистой шелухой. Что же касается зеленого лука перьями, то обратите внимание на то, чтобы перья были ровными, без белого налета и без слизи.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 Картофель. Надавите ногти на картофелину. Если услышите характерный хруст, значит в ней нет пестицидов. Если ноготь бесшумно входит в клуб, это говорит о том, что картофель обрабатывали пестицидами. Покупая картошку, посмотрите на цвет клубней. Выбирайте те, на которых нет зеленых пятер. Они появляются, если картофель долго пролежал под солнцем. Из-за неправильного хранения в нем образуется ядовитое вещество солонин. Морковь. Морковь должна быть оранжевой, без зеленых и желтых краплений. Тогда может быть у уверенным, что в ней нет нитратов. Крупные корнеплоды вкуснее питательно мелких, морковь должна быть крепкая. Цитрусовые. Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. При выборе цитрусовых, обратите внимание на их цвет. Он должен быть однородным. Пятнистость указывает на второсортность фруктов. Толстокожесть указывает на обилие нитратов в цитрусовых. Так что толстокорые апельсины, да еще без косточек, чистой воды гибриды, в которых кроме вкуса никакой пользы нет. Плоды должны быть мягкие, просто слегка надавите на плод. Белесый налет на кожуре говорит о неправильном хранении фруктов, вблизи источника влаги или слишком плотной упаковки. Виноград. Выбирая виноград, обратите внимание на то, что виноградинки должны легко отрываться от веточек. Это указывает на то, что виноград спелый. На в плодах не должно быть белого налета. Лучше всего попробовать виноград, чтобы не сожалеть о выборе. Груши. Выбирая груш, посмотрите, что ее кожица не должна быть повреждена, и на ней не должно быть саден и темных пятен. Зрелая груша всегда ароматная. Бананы. Бананы должны быть длинные, если это не карликовые бананы. Ровные, связки по 5-12 штук. Светло-желтого цвета или бордового, если это красные бананы. Потемневшие бананы лучше не брать, они уже давно лежат и перезрели. А вот зеленые бананы легко довести до кондиции. Оставьте их на несколько Дне полежать при комнатной температуре. Персики и абрикосы. Спелые персики и абрикосы должны быть мягкими, будто из них вот-вот потечет сок. Хорошие плоды абрикосов и персиков отличаются бархатистой кожицей. Они должны быть слегка волосатыми, как бархат. Красный бачок плода указывает на спелость. И, наконец, яблоки. Если кожура яблока липкая и скользкая, значит, фрукт обработали дефенилом. Дифенил не смывается просто водой. Тут нужно прибегнуть к помощи мыла. А с яблока употреблением срезать кожуру. На этом все. Если вам понравилась моя информация, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. С вами была Любовь Васютич.